Неупатреводцы начинают в обороне, что является сильной стороной данной карты. КЗ-РАШ начинают в атаке, и им сразу с этим вот прям с порога немножечко не повезло. А я напоминаю вам, что это 1-8 нижней сетки. Матч на вылет проигравшая команда турнир покидает. И... Да победит сильнейший, как говорится. А также напомню, что за первое, второе третье место денежные призы 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Состав команды «Новые патриоты» не изменился. Монохром, дубленочка, Денис, Природа, Ермак, Зорот и Маусик. Казераш забегают на точку А в составе Акиноза, Некит, Мамко 13, Абибаз и Оскол. Ну и посмотрим, как сейчас новые патриоты сумеют или не сумеют выбить своих а, визави а, с точки. Маусик, минус мамку 13. Первый минус уже, в общем-то, а, грубо говоря, оформлен. Ермак, второй минус. Ой, большие-большие проблемы. У игроков атаки. Некит последний. Куда ж ты, Никитка, спрыгнул-то? Никитка, ну зачем? Есть дефьюз ты у Маусика. Он садится дефать на последней секунде и вроде успевает. Просто бомба, дорогие друзья! Новые патриоты на последней секунде вытаскивают победу в пистолетном раунде и оставляют КЗ без денег, к сожалению. К сожалению для команды КЗ разумеется, потому что новые патриоты, ну, я думаю, им по барабану, есть у их соперников деньги, а может, их и нет. Саня, Салям алейкум, Виталь, приветик. Всем хеллоу, Захрудин, приветствую. Зухридин, прошу прощения, приветствую. А вот дробовичок, интересная позиция у Ермака с дробовиком. Кстати, Денис тоже с дробовиком. Где, кстати, Денис? Вот он. На споте Б. И, по-моему, именно на спот Б сейчас будет выход. Дубленка. Минус Акиноза. Это был поджим э -э Андера, собственно говоря. Ну и сейчас, конечно, через подвал, если начнут забегать игроки обороны, то тут, опять же, вообще ничего хорошего не будет с командой Казераж. Хотя, как посмотреть на эту ситуацию? Ну, то, что сейчас игроки атаки сидят в в коврах на точке Б Ну, глобально опять же ситуацию сильно не спасет мамка 13 забирает Дениса но Денис перед смертью вместе с Дубленочкой успели очень серьезно потрепать команду Казыраш монохром не позволяет Никите приземлиться на землю ну и как-то в общем-то э, некит... Погибает, а счет становится 2-0 Не совсем, конечно, гладенько проходит начало у Казы Раш, Но это, опять-таки, раунды без экономики Что в целом, ну, как бы ничего удивительного, да? Но теперь 5 калашей. Ранний байраунд, благодаря поставленной бомбе в пистолетке, естественно, свои плоды хоть какие-то, но все-таки принес. Но, правда, опять же, КЗ Раш очень зря сидят и сейчас пытаются э, играть медленно против э, КЗ Раш. Мы видели с вами более-менее какие-то медленные атакующие... Ой-ой-ой, попал в голову, а убить-то не убил. Маусик при этом квадрокилл и один от монохрома. Ну, кто мог вообще подумать? Я думал, сейчас как-то Ермак просто развалит всех, кто будет выходить э, с ковров на точке, а оказалось, что совсем нет. Так вот, медленная атака не совсем работает. Мы с вами видели карту Нюк, э, в рамках которых, э, которой Нью Патриот сыграли с командой э, Групповое насилие. И там групповое насилие пытались несколько медленных раундов реализовать. В результате чего попросту вообще вся надежда на любую какую-то победу скатилась к нулю, и команда начала играть более быстро, но это уже, опять-таки, никакого эффекта не возымело. Маусик минус мамку 13 в размен за погибшего дубленочку, и 4 в 3, опять же, с перевесом на данный момент находятся новые патриоты. Монохром забирает некита, а Бибас погибает от рук Маусика и Оскол. На лифтах последний 68 хп. Зажат. Естественно, не выйти. Можно максимум что только сделать. Это просто не шуметь. И тихо, спокойненько погибнуть. Ну, потому что все-таки дигл. А к нему бежал Денис. А у Дениса был дробовик. А дробовик в упор, естественно, с огромной долей вероятности убьет э, игрока с диглом. Ну, короче, 4-0. Короче, КЗ Раш... Rush... Пока что являются претендентами на вылет с турнира. Но справедливости ради, они в атаке. То есть вторая половина-то, может быть, будет поинтереснее. Конечно, вопрос в том, как они первую половину сыграют, да? А уже от этого надо будет отталкиваться немножечко дальше. Снова удается захватить контроль над точкой А... Игрокам команды Казераш, Но новые патриоты выбивают. Дубленочка даблкил Минус от Маусика. И последним остается Акиноза. Который забирает дубленочку. Но выхватывает от мистера дробовика Дениса. И в результате мы с вами получаем уже пятый взятый матчпоинт коллективом. Новые патриоты. Что опять же приводит лишь только к печальным каким-то мыслям. По поводу того, что Казераш Раш... Пока не могут найти возможности к сопротивлению. Ну и опять же, если вы обратите на статистику, там Оскол еще до сих пор еще не включился в игру. А, если бы он включился и начал бы наконец-то убивать, было бы... Все-таки попроще. И вот он таки минус от Оскола. Разменивает погибшего товарища по команде. Ситуация 3 в 2 Денис. Денис-то в соло остается, а у Дениса дробовик. Все, я думаю, это прекрасно помнят. И это уже говорит о том, что Денис ни хрена ничего не выбьет, потому что с дробовиком идти ретейкать точку. Ну, это прям максимально неблагородное занятие. Счет 5-1. Казы Раш развеяли мои а, печальные мысли. Мои домыслы, так сказать, о том, что они будут сливать эту карту. И показали, что бороться все-таки они будут. Правда, конечно, позиционно они просто переиграли сейчас коллектив «Новые патриоты». Вопрос, смогут ли они дальше позиции выигрывать. Вот дубленочка и вот вам информация. Максимально, кстати, исчерпывающая. Денис по этой инфе работает как часы. Сразу вырубает осколо достает дробовик, и, по-моему, Денису пора уже дробовик выкидывать. Ну, не его это девайс, но ну, не залетает у него так часто с него, как хотелось бы. При всем уважении, можно попробовать взять какой-нибудь другой смешной девайс, если уж хочется поприкалываться, но не с дробовиком. Ермак Зорот завершающий минус по некту, и это шестой, простите, шестой раунд за новыми патриотами. С чем Денис? Хочу посмотреть, что Денис решил все-таки с дробовиком. Ну, Дениска, ладно Попытка не пытка, выкидывает эмку Подбирает дробовик Я бы лучше все-таки сыграл с эмкой Но это я, опять же Кстати, по пингам можете тоже увидеть В общем-то, пинги плюс-минус одинаковые ну, Опять же, плюс-минус Чуть-чуть повыше суммарной пинку новых патриотов Но там не критично Один автомат Калашникова У мамку 13 И только что этот автомат Калашникова Погиб кинозам, Забирает монохрома. Вновь погибает Денис, не успев сделать минус со своего дробовика. А я же говорил. Самое, самое время и самое место сказать «ну я же говорил». Ну, потому что, ну зачем он, этот дробовик? Слишком невариативный девайс. Ну и плюс на мираже его где реализовывать? Ну, либо при приеме точки Б, либо при приеме точки А. Автоматически, если прием сделать не получается, то ретейкнуть с этим девайсом уже не выйдет. Ермак! Замечательный прессинг ямы. Даблкил. Ответа не последовало. некет где-то у нас блуждает на точке А из коннектора пришедший. Ничего себе. Даблкил забрала Ермака и Маусика, но один на один с дубленочкой. Тут, конечно, позиционный перевес у дубленочки. Причем прям капитальный. Джафар Скай приветствую, у меня все замечательно. Как ваше? Ничего. Ну, опять же, позиционный перевес уже не совсем перевес, потому что теперь некит, по идее, будет чекать позицию на хелпе, когда будет открываться на точку. И перестрелка может произойти, в результате которой игрок-оборон погибнет. Да, вот, кстати, и она. Но, но, но вы сами все видели, да? Не получилось немножко у Никитки. Поэтому на табло седьмой раунд для коллектива «Новые патриоты». Между прочим... Пока получается все так, как и должно получаться, учитывая факт и, э, в общем-то, наличие сильной стороны за плечами команды Новые Патриоты. Казы вполне себе э, дееспособная команда, но не могут сейчас реализовать многие позиции в силу того, что играют, в общем-то, в слабой стороне. Сколько сегодня игра? Это последняя. Так вообще, по счету, сегодня это четвертая игра. Вы сегодня Жафар Скай припозднились. Монохром, минус оскол, некит, не перестреливает Ермака и далее мамку 13 остается в соло, но ненадолго монохром справляется и с ним, как в общем-то и с большей частью его команды. Победа в первой половине достигнута, ачивмент unlocked, ну не такой что это прям конечно и ачивмент, но тем не менее. Сильная сторона все-таки приносит профит, причем достаточно бешеный профит команде КЗРАШ надо сейчас как-то серьезно прям подсобраться. А, ну, для начала полностью нужно все-таки восстановить экономическую атмосферу, так скажем, да. У Никитки вот нет девайса, у всех остальных девайсы есть. Но, ладно, отсутствие одного девайса это не смертельно. Ермак проигрывает в перестрелке Осколу, но скорее он даже... А, не успел в ней нормально поучаствовать, Маусик, квадрокилл от Маусика, ну кто бы мог подумать, что смотреть нужно было сейчас именно за ним И один фраг от Дениски еще у нас там в корзинку добавился, ну а счет, в общем-то, становится 9-1 а, Статистика, опять же, на ваших экранах, можете с ней в очередной раз ознакомиться Маусик сегодня у нас прямо звезда раунда, ой, простите, звезда миража ну, а в команде КЗ Раш, кстати, три игрока имеют по 6 киллов, что является самым большим количеством убийств на одного человека в атакующей команде. Ермак минус Акинзо, и попытка от некита разменяться, скорее всего, что мне кажется, приведет к тому, что некит погибнет. Потому что здесь уже все, соперник ушел, и надо за ним лезть. Но... Но... Ермак Зор, это просто... Пули непробиваемые и железобетонная оборона ковров на точке А не была пробита игроками команды Новые Патриоты. Прошу прощения, игроками команды КЗР-Аш. 10-1 и пауза от кзр Энди, привет. Привет тебе, Большущий. Как твои дела? Рассказываю. Как вообще, кстати, поживает э, команда... Ну, как команда. Общаешься ли ты с кем-то на данный момент из своих бывших тиммейтов? Вот этим вопросом я хотел тебя да? а, поинтересоваться. Держишь ли ты связь с кем-то еще из команды, который а, давненечко играл? Не совсем А, вот, хотел сказать, не совсем понимаю, для чего пауза команде КЗРАЖ, но теперь понимаю. Вылетел один из игроков, это максимально, конечно, неприятно, то, что игрок вылетел, но... бот добавлен команде КЗРАЖ, можно взять, в общем-то, еще одну паузу, но... Да, она взята. И это правильно, а как иначе... Огонь, не успел, извини, бро, Жафарская, ну ничего страшного, что ж вы. А, не успели, значит, не успели. В любом случае, останется запись. Вы можете пересмотреть запись, если вам будет интересно. А, в целом были интересные матчи, были интересные моменты. Я бы рекомендовал посмотреть, чисто для того, чтобы просто ознакомиться с тем, что вообще сейчас происходило. Ну и опять же, для полноты картины. Так, ну что, вторая пауза закончилась, не вернулся по-прежнему пятый игрок, это означает, что мы будем его ждать. Эррор, привет, Сань, приветствую вас, Эррор, помню, помню вас, вы донатили вот совсем недавно тысячу рублей. И, кстати, прям сходу с порога, что называется, попали в топ донатеров. Иногда люди совершают донат, совершают пожертвования в мою, так сказать, пользу для того, чтобы... Просто их никнейм был в описании, и вот вы сделали это прям вообще налегке. За что вам, кстати, огромное спасибо, еще раз хочу сказать. А, скаут в руках монохрома, и выстрел последовал. Мамку 13-1 хп. Бот, бот, бот вылетел, потому что Абибас вернулся. Но Абибасу надо было вернуться немножечко позже, чтобы хотя бы его команда продолжила играть с. Ботом и могли хотя бы в случае гибели, например, того же самого мамку 13, чтобы он зашел за бота и, короче, сыграл. Подсадка в окно у нас, дорогие друзья. Маусик, кстати, идет эту подсадку чекать. И такие убивает неки. оскол забирает ермака. Монохром такие, такие, такие, такие. Короче, понятно, монохром разбеж... разбушевался. И Оскол даже не успевает нажать на Маус 1, дабы сделать выстрел со снайперской винтовки. 11 1 Жестко, жестко, жестко. Uh, да не, все разошлись, 2012 год был супер для команды, 10 лет, все выросли по 30 лет, дети, работа, семья, ну, думаю, было бы интересно вернуть на стрим старый состав, может и вернем, если найдемся и подумаем. Для одной катки можно. Да, я вот, кстати, как раз планирую буквально через, наверное, пару годиков, как раз это было бы круто, uh, собрать старенький состав команды был в которой я играл, и... Попробовать какой-нибудь тоже шоу-матч сделать. Просто вот... А Ностальги, так скажем, типа. Анстапа был 10 лет спустя. Вот, вот, типа, такая штука. Но у нас просто самое замечательное время, наверное, был 16 год. Ну, может быть, с натяжечкой 15-й и топ-15-й все-таки нет. Скорее. Поэтому надо еще немножко выждать, чтобы был юбилей. Привет всем зрителям КС 1.6. Саша, тебе огромный и горячий привет. Асадбек, приветствую и вас тоже. Большое вам спасибо за такие теплые приветственные слова. Тем временем у нас 12-1. Новые патриоты в очередном раунде одержали победу. И по-прежнему Денис, собственно, кроме как дробовик, ничего больше не покупает. Монохром по-прежнему играет на скауте. Но ему, как вы можете заметить, и со скаута летит... Сверх круто. Снайперская винтовка АВП у Ермака, дубленочка даблкилла А киноза с некитом, тем не менее пробивают оборону. Но не удается осесть на этой самой точке в виде живых игроков команды КЗ К сожалению, ребята туда приходят и остаются трупиками. Трупиками и лишь грязными пятнами крови на полу. 13-1. Последний раунд первой половины. Вновь дробовик у Дениса. Ну, а естественно, Денис не умирает. А что же ему еще приобретать кроме дробовика? Супер-пупер -пупер будет класс. Чего реши Санька не болеет связь. От души. От души, Энди. А, Ермак Зорот. Минус оскол. Энтри. В очередном раунде уже, ну, в бесчисленном множестве раундов энтри-фраги доставались команде «Новые патриоты». Акиноза забирает Дениса, Ермак, хорошее попадание в мамку 13, Абибас разменивается и в коннекторе, как мне кажется, раунд для коллектива КЗ Раж закончится, потому что, ну, третий лайфбар у Абибаса. Это немножечко не то, наверное, с чем можно выиграть такую команду, как новый Патриот, и с такой позиции, как коннектор. Первая половина завершается с разгромнейшим, конечно, счетом. 14-1. Теперь для победы команде КС Раш нужно... КЗ, прошу прощения. Раш нужно взять 15 раундов кряду, не отдав ни одного. В случае отдачи даже хотя бы одного раунда это уже приведет к неминуемым овертаймам. Ну а в случае отдачи двух раундов это приведет к поражению в матче в целом. Акиноза. Даблкилл. Монохром ответный минус. Минус от дубленочки и вновь монохром. но ну, почему уже некит... Не идет активно пытаться помогать э, на точке «Б». Почему он решил присесть и посидеть в кухне? Ну, и стоило ли оно того? Ну, дождался дубленочку, но сделал минус. А дипузов-то теперь нет. А соперники на точке уже, естественно, в прекрасных позициях. Поэтому мне кажется, что некиту лучше было бы идти помогать Акинозе удерживать выход на «Б». Ну, ладно, это такое В общем, тут уже, конечно, нельзя рассуждать, как было бы правильнее Потому что мы с вами уже увидели, как было бы правильнее На тот момент игроки наверняка, конечно, руководствовались какой-то своей логикой Но логика, положа руку на сердце, странная 15-1, матч-поинт, и вот теперь уже 14 раундов нужно взять команде КЗ РАЖ, для того, чтобы сыграть овертайм и не вылететь с турнира. Два минуса удается сделать Осколу, и я не успел увидеть еще кому, но Ермак, тем не менее, каждому из обидчиков, Выписал люлей с UMP-шечки, а кинози даже еще из глака выписал. Но ситуация сохраняется. Плюс-минус благоприятный для КЗ-Раш. Если бы, конечно, не минус по МАМК-13, то можно было бы надеяться на победу. А вот теперь уже, мне кажется, надеяться здесь попросту не на что. Хедшот от дубленочки. И команда New Patriots проходит в четверть. Финал нижней сетки, дорогие друзья. коллектив КЗ-Раш проигрывают, увы и ах, но проигрывают в этом а, турнире.